Сейчас мы увидим, как делаются фрукты той формы, к которой мы привыкли, которые продаются в супермаркетах, магазинах, на рынке. Капин мака.